смотрю вебинары отвожу глаза вправо копируется изображение телефона и вы там андрей андреевич как фотонегатив черно-белое изображение это и есть экран нет и это изображение висит и он двигается не стоит на месте ну, можно, да, можно условно сказать, что это экран. Либо когда смотрю на предмет, отображается рядом, как будто двоится. Это связано с раскрытием ясновидения, да. Или это проблема с глазами? Нет, это ни в коем случае не проблема с глазами. Я на первой старой ступени рассказывал, как открыть канал ясновидения. Вот как раз там такие упражнения я давал. А были еще более старые ступени. Там я рассказывал о методах расщепления, когда Смотришь на предмет, отворачиваешься от него и после чего представляешь, будто ты пытаешься ощутить вкус этого предмета, понюхать, погладить и так далее. Тогда мы начинаем более подробно снимать информацию, утончаем свои сенсорные такие тонкие сенсорные ощущения и видимо ощущаем все так, что это отражается в дальнейшем на развитии нашего и паранормальных способностей, и нашего восприятия мира и так далее.